Внимание! Посмотри на этот охуенный пистолетик. Нравится? Ты знаешь, что можешь получить его абсолютно бесплатно? Тогда перейди на сайт CSGO Trade и в поле промо-год в виде вирки. Ссылка будет в описании. Лучшие комментарии поздравляю, а вот и новая картинка. Право все те же. Пиздатый коммент и трейд ссылка. Здрасте, сегодня мы победим про уровни стиль, а точнее о том, как их быстро поднять. Почему про уровни, а не трейд? Да потому что мои зрители 4 человека. Выбрали именно эту тему. А если ты тоже хочешь выбирать тематику следующего видоса, подпишись на группу ВК, там проходят опросы. Итак, уровни Steam. Для чего они нужны? Да не для чего, чисто для вейбонов. Ну, еще можно типа пизату и со своей вайфу взять. Но по большому счету уровень Steam бесполезная хуйня. Простите, нахуя тогда у меня ак 11 уровня? Да все очень просто. Раньше трейди на лаунже, из-за большого количества скрамеров, люди добавляли только тех, у кого уровень Steam был выше 10. Вот и пришлось пропаться. Думаю, старики трейда помнят такую тему. Ладно, сейчас покажу вам достаточно интересный сайт, который облегчит процедуру поднятия уровня на вашем аккаунте. Так, Steams Levels. Ссылка, кстати, будет в описании. Для того, чтобы поднять уровень, вам нужно в поле Desired Steam Levels вписать нужное вам количество уровней. К примеру, у меня 11 уровень. Это показано в Current Steam Level. О, из Англии? Так вот, у меня 11 левел, я хочу 13. Вписываю 13 левел в Deserted Steam Levels и смотрю, сколько мне это будет стоить скина. Все эти действия вы сейчас наблюдаете на видео. После того, как вписали нужный вам уровень и выбрали способ оплаты, чем трейд-офер. Так как шерпа на 60 центов у меня не было, я за два уровня стима отдал 1 доллар. Ну да и похуй. В итоге мне прислали одинаковые три комплекта и 6 карт которые превратил уровень стима. Кстати, все скидки, которые у меня выпали, будут разыграны в моей группе в ВК без всяких репостов. В принципе, полезный сайт для тех, кто не хочет вручную искать все эти ебучие карточки, а просто быстро апнуть level Steam. На этом все. Если понравилось видео, подпишись, поставь лайк и по колокольчику, плиз. Удачи вам и всех благ.